Сеть поставили и бедная пташечка попала. Иди сюда, моя хорошая. Иди сюда. Дай я тебя выпутаю. Подожди, стой. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Ну не ключи, не ключи, не ключи. Подожди. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Подожди, подожди, подожди, дерьмашка. Бедная, стой. Подожди. Стой ты. Я тебе помогаю, же, дурочка. Блять. Бедная, стой. Дожди. Фа. Так, стоп. Вот она. Маленькая бедная пташка. Оп-оп-оп. Улетела, блядь. Даже спасибо, не сказала. Все, давай. Пока. Пока, я не за тобой. Ага. Сейчас, короче, это. Вот здесь хотел вылезти, но вылез только на воду Меня, блядь, на моторе спугнули. Короче, Прошка тоже пуярит. Блядь, замарал битик Сиапрошка только пятнадцатая на Казанке Догнал их ниже Короче, почти 12 километров прошел. Короче, это... Как сказать-то, блядь Сомска, короче, мужичок У него свой сервисный центр, короче, по Сиапро На энтузиастов, что ли, или где-то там, короче на этой улице, вот ну, говорит, с Петровки 6 дней сплавлялись, короче, они ладненько, всем пока, дальше ждите Пихтарёк. нуточки уточки взлетели. Прикоши два штуки. Сейчас затор должен скоро быть. По-моему. Если бы его не унесло... Помните про березу, про которую я говорил, что налетел? Под водой что была? Блять, сегодня я ее увидел. Кубовая. На такую елку, не дай бог, нарваться, блядь. Вот он затор. Водяколь, короче, первый затор. Топором подрубил, залез вот сюда на Талину. Вот он пошел. По вот этому бревну прошел. Короче. Заебись. Пошел зато. Может быть держаться будет вон там. Но это хуй с ним. Все ништяк. Сейчас пройдет он. Заебись, короче. Минут пять повоевал. Все ништяк сразу стал. Так дела. Так. Надеваем камеру в свое место. Вот он заторище, пошел же вот такие вот дела, декорн Луках похуярил похуярил по морям, по волнам а бревно то осталось это что, Перетреповской речки, декорн Какие вот дела? Вон он как пошел. ох, ох красиво как. Угу. Так, отвязываемся. Отходим назад, назад, назад. С той стороны хотел пройти, нихуя не получилось, потому что это там уже берег. Заторов на моем пути, да, хуя было. Срублено. А мы с вами вон там за тальником проплывали. И вот здесь вот выходили. Вот тут. Ладно, попер я. Мы чай сидели, пили с вами, вылазили вот возле этой березы, нихуя вода как упала, он палка где горелая лежит.